Ребята, привет, вами Михаил Магуайр, сегодня будничный день, обстановка Silent Hill, но мы находимся в Истальском районе и сегодня у нас на обзоре снова квадроцикл марки Safe Moto CF Force 600 EPS. выпуска является компания супермарин это сеть салонов и сервисов в Москве и Московской области, которая работает на рынке аж с 2014 года, и они же являются официальными отделем марки SafeMoto в России. Марка SafeMoto уже много лет создает конкуренцию другим и знаменитым брендам, данный бренд имеет большое количество поклонников, количество которых растет год от года. Вот, Но даже невзирая на это, все равно очень много подписчиков задают вопросы касаемо именно этого производителя. Так, ребят, и перед тем, как снимать обзор, я всегда стараюсь выехать на технике, чтобы помог мог рассказать не только эстетические, да, какие впечатления, но и свои внутренние. Вот, на данном квадроке мы уезжаем уже третий раз, есть что про него рассказать. Я считаю, что это самый сбалансированный квадроцикл в линейке CFMoto в соотношении цена и качество. Вот, поэтому... По сравнению с моделью 500 а скажем так это модели начального уровня ссылочка в описании здесь вот под видео или здесь или здесь это будет вот можете посмотреть то есть это уже более такой футуристичный интересный новый квадроцикл в новой линейке поэтому погнали дальше итак начнем с того для кого данный квадроцикл наверное для для тех кто уже знаком более-менее с миром квадом кто накатался в прокатах кто приобретал технику начального уровня, либо малокубатурную. Те, которые хотят почувствовать немножечко больше, но не сильно затягивая пояса финансовые. Ребят, данный квадрат это новинка 2020 года. Добрался я до него, конечно, только сейчас. И когда он только появился, он э, внес некий перевес в свою сторону. Внимание большинства квадрат Потому что это цена, это соотношение качества и, конечно, же, дизайн. Потому что данный квадрат создан при совместном сотрудничестве с известным производителем компании КТМ. Вот. Есть такая компания Киска Дисин, которая отвечает за разработку дизайна КТМ и Хуксварна. И Именно они потрудились для того, чтобы сделать вот запоминающийся это, дизайн этого квадроцикла уникальным именно футуристичным я бы сказал да когда у вас есть просто самого красного покрытие, да то есть допустим данцу это акваприн да который прекрасно гармонирует с защитными элементами кузова так некий контраст ну и согласно правилам классического обзора переходим к дизайну передней части квадроцикла ну, первое, что изюминком передней части является решетка радиатора, которая, так понимаю, заимствована у роскошных пикапов, которых полно в Америке. Видно, что Пытались придать уникальную форму именно данного квадроцикла, запоминающуюся форму. Фары, как вы обратили внимание, имеют футуристический дизайн, прекрасно вписываются в этот ансамбль да, переднего вида. Хорошо смотрится с багажной решеткой, с решеткой радиатора. Ну и отдельным писком, наверное, будет отметить дизайн задних фонарей данного квадроцикла. Вот, как вы можете обратить внимание, что очень красивый футуристический дизайн, все очень грамотно проработано, также интегрированные задние ходовые окни, подсветочка и также стопы. То есть, все это настолько гармонично, все столько комбинировано, что прям вот то, что нужно, ничего лишнего. Да, ну, также в задней части здесь у нас интегрирован некий багажный отсек, но я не знаю тут... Ну, наверное, для запасного инструмента какого-то что-нибудь такого положить, но не более. Вот, так, новое уже крепление. Новая защелка ну и опять же все это очень красиво интегрировано именно вот в, в, в тот -то единый дизайн который был предусмотрен самими создателями теперь вернемся к названию данного данной модели это seaforce uh, 600 eps соответственно eps это аббревиатура которая говорит нам что здесь установлен электро руля я говорю это одна из тех базовых элементов которые должны быть в каждом классе для чего нужен руля да? он во первых выступать неким элементом демпфером да когда вы едете по бездорожью либо по дороге либо по грунтовке да второе это конечно же на длительных ä, перегонах у вас не забиваются руки вы более сконтри... сконцентрированы на поездке но ну, и больше расслаблены то есть поэтому это легче это проще и вы можете больше проехать больше получить удовольствие и так девиз данного квадроцикла это стиль и драйв потому что здесь полностью новая рама полностью новая подвеска новая тормозная система Конечно же новый дизайн, передняя-задняя оптика, электросетель руля и все это в комплексе дарит вам то чувство, кайф и удовольствие при передвижении на бездорожье. Также данный квадроцикл является двухместным, то есть есть полноценное как так, сиденье для пассажира, поэтому также в поездке ваш пассажир не будет уставать и как-то личный раз напрягаться. Ну что... Погнали дальше, расскажем про двигатель. На данном квадроцикле установлен 4 на одноцилиндровый двигатель объемом 580 кубических сантиметров, развивающий мощность 41 лошадиная сила, модель двигателя 191S, если вам это что-то скажет, жидкостное охлаждение двигателя, система впрыска марки Bosch, электростартер и конечно же система зажигания по типу ECI. Так, конечно же, здесь уже установлен современный вариатор модели CVTH, который идеально откалиброван сбалансирован с двигателем. По поводу коробки, также здесь существуют режимы L, то есть пониженная, когда вы тащите какую-то тяжелую группу, если едут два тяжелых пассажира. Также обычный режим H, это режим нейтрали, задний ход и режим паркинга. Стоит еще отдельно отметить, также здесь по режимам а, трансмиссии, то есть есть задний привод, полный привод и также есть возможность включения переднего дифференциала. И вот мы добрались до подвески. Так, у нас подвеска независимая, передняя задняя. А, впереди стоят А-образные рычаги с гидравлическими амортизаторами. Ход передней подвески 160 миллиметров. Задняя подвеска у нас на, на H-образных рычагах. Вот, также с гидравлическими амортизаторами сход за подвески 210 мм. Так, чтобы у вас все было понимание, жесткость подвески можно настраивать путем на настройки самих амортизаторов. Тормозная система данного квадроцикла гидравлическая, двухконтурная. На спереди и сзади на колесах установлены тормозные диски с суппортом, что обеспечит это хорошее торможение. В базу комплектации данного колодозиска входит это стальной бампер передний и задний, это грузовые площадки передние и задние, защита рук, зеркала заднего вида, панель приборов ЖК-дисплеем со светодиодными индикаторами, это пассажирское сиденье. и два... Две розетки, одна USB, а второй обычная для прикуривателя. Ну и, соответственно, фаркоп. Ну и также в базу квотерца входит лебедка, тот элемент, который должен быть на каждом квадроцикле, который поможет вам на любом бездорожье, даже если вы один. Теперь разберемся немного с допами, потому что допа больше зависит, наверное, от ваших финансовых возможностей и количество допов, оно просто не ограничено. Ну, первое, то, с чего стоит начать, наверное, любой квадранскок более-менее серьезным бездорожью, это вынос радиатора. Благодаря чему не забивается сот, то у вас лучше охлаждение, он меньше перегревается. Второе, это наличие каких-то либо багажных решеток, более-менее усиленных, да, которые тоже стоят дополнительных денег. Безусловно, это подогрев ручек и курка, которая в холодное время очень вам понадобится, поверьте мне. Конечно, к допам относится резина, если в базе идет 26 радиус, 9 на 11 передняя и 9 на 12 задняя резина. В данном случае установленная резина уже Moodlight ITP, та резина, которая мне очень нравится, 28 радиуса этом в зависимости от ваших финансовых возможностей, вы можете менять резину на какую, какую хотите. Идем дальше. По поводу доп. света. Обязательно необходимо ставить балку. Либо какие-то... Есть очень много вариаций. То есть, либо это одна балка ставится здесь на охлаждение. Либо есть на маленькие фары, которые ставятся либо здесь по краям, либо здесь. Которые создают дополнительный световой поток. И в ночное время очень удобно. Конечно, безусловно, одним из элементов допа является кофр. Вот, есть кофр, который именно позиционируется именно компанией Moto, то есть собственной разработки. Есть кофры других производителей, которые не менее, скажем так, удобные, многофункциональные и так далее. Конечно, это крепление и сами канистры, которые позволяют брать дополнительное топливо для большей автономности вашего квадроцикла. Так, ну, к дому также стоит отнести, это вот такие вот алюминиевые вставки, да, которые позволяют ноге на бездорожье более комфортно держаться, даже если вы пассажир то есть у вас здесь алюминиевая вставочка такая, нога в нее опирается и она на бездорожье не ездит да, этот квадроцикл более приспособлен для туристических маршрутов это хороший турист, качественный это оптимальное соотношение двигателя и коробки ну скажем так, сейф линейке Motor, мне понравился квадроцикл больше всего поэтому если вы не знаете, какую технику вам выбрать 500-ку, на которую я обзор сделал ссылочка здесь или здесь или на 600-ку EPS, то есть приезжайте в Истринский район, Фальсенат Газпрома Союз, прокаттер Квадро, ссылочка в описании. Попробуйте технику, выберите для себя. Если уже выбрали, тогда приезжайте в Супермарин, вам покажут детально, расскажут про допы, какие существуют и все остальное. Поэтому помогут принять решение при приобретении квадрика. Поэтому не сидите дома, катайтесь, развлекайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И мы вам покажем всю остальную технику различных производителей.